не первый раз, возле водоема. Марго не первый. Именно в этой местности. А на второй или третий раз. Но, такая красота хочу показать. Вот, плавать мы, скорее всего, не будем. Вот там, вдалеке, плавают дети. В условиях карантина я этого не очень сильно хочу. Ух ты, тут утка где-то. Вот, поэтому не будем мы сегодня плавать.